Никам. Ну что ж, матч начинается с так Никизяр против Экзистанс, Карта Тускан Бест of Один шоу матч. Стаг Никизяра это непосредственно Никизяр, белорусская Визаут. Without... Бай-бай. Мора и Медуза Экзистанс это маленький, просто маленький Нихуа Джекпот и тачи и любви не дала Вот такие вот ребятушки сегодня выступают за коллектив Existence и стак Никизяр. По ножовщину, ну достаточно легко выигрывает Экзистанс Правый выбор за ними И чем ответят нам ребята? Ребята нам отвечают смены сторон Принято решение начать в обороне, мы принимаем это решение как должное, и удачи командам, а зрителям... Приятного просмотра, дорогие мои друзья. Ну что ж, поехали. Пистолетка, от которой, как всегда, естественно, по классике будет зависеть очень много. Посмотрим, как никизиарцы а, проявят себя как атакующая команда. Ну, экзистенс во всяком случае играют а, нечто, что-то такое дефолтненькое. Ну и понимая, что на точку а нет никакого выпада, начинает перетягивать силы под спот Б. А под спотом Б у нас Тишина, но ненадолго. Буквально через пару секунд начнется перестрелка. И Тачи уже, кстати говоря, вступает в нее белорусская. Хоть что то по любви не дала а шук, на лопаточке отправляется. Разменяться маленькому не удается. Нихуа. Один минус. И вот нихуа это оборона команды Экзистенс. Именно так, дорогие друзья. Вот ни больше, ни меньше. Именно столько Экзистенс смогли оборонять, В общем, да, 1-0 в пользу команды Стактники Зяр Я, честно сказать, конечно, не согласен С решением команды Экзистенс Начать в обороне, но, повторюсь Это э, Выбор команды, естественно Они, наверное, должны были к нему подходить Весьма и весьма осознанно Хотя, опять же, повторюсь, я с этим не согласен Я всегда э, был сторонником Начала на тускане, именно в атаке ну, а сейчас джекпот. Энтрифраг по Медузе. Никизяр разменивается, забирает джекпота. И далее у нас последует выход на точку. А вопрос вот как скоро он последует. Хз, хз. Белорусская. Минус от Минус от Визаута. И тут, ну, в общем-то, да. В общем-то, все печально. С Экзистенс... Кроме единственного минуса от джекпота, пока новых фрагов нарисовать не удается. Любви не дала. Шук последний. И Шуку сейчас, конечно, навряд ли удастся такое вытащить. Потому что, ну, все-таки 4 соперника. Пусть даже и из этих четверых только один игрок имеет девайс. А, ну, ну, короче, ладно. В общем, давайте смотреть. Не будем здесь сидеть гадать. Попытка играть на отстрел, типа, или... Что сейчас пытается сделать Шук? Это для меня, конечно, является э, загадкой. Ну, замечает одного из соперников, не успевает его забрать. И в результате, видимо, пытался засейвить Дигл, но уже теперь очевидно, что нет. Кстати, между прочим, от град-бомбы белорусской вообще практически все здесь погибают. И по результату на табло 2-0. Ну, перед Экзистенс, конечно же, встает вариант экономического раунда номер два и девайсного раунда, ну, форс бая, так скажем. И это, скорее, все-таки форс, появляется ФАМАС, Диглы, ну, то есть, в общем, может быть и не на последние деньги, но, во всяком случае, на большую часть этих самых денежных средств сейчас закупаются Экзистенс, дабы попытаться сдержать соперника. Ну, Никизяр, хедшот по джекпоту, и вот один уже сдерживатель... Отправляется отдыхать Минус от визаута И 3 в 5, дорогие друзья Атака в большинстве Маленький Маленький, да удаленький хороший хедшот Минус никизяра Один девайс выбит И это единственный девайс Который на данный момент получится Экзистенсом реализовывать Если, конечно, вообще таковое последует Вероятнее всего здесь будет сейв с минусом по белорусской, еще ко всему в довесок. Ну, 20 хп у игрока обороны. На мой взгляд, конечно, никизиарцам стоило бы сейчас отправиться искать соперника и пытаться их э -э выбивать. Но ну, вот как, как насколько успешно получится сейчас вообще что-либо здесь выбить? И получится ли? Что самое интересное, никизиарцы почему-то как-то максимально... Миролюбиво относятся к оппоненту, не пытаются отнять у него девайс, но все-таки за секунду до взрыва визаут находит маленького и выбивается этот самый автомат Калашникова, тем самым даже пусть и минимальный какой-то перевес, экзистенс не... Могут сохранить. Минимальный перевес, я имею в виду по деньгам. То есть были бы деньги сейчас э, на бай. Если бы, конечно, не было бы форса в предыдущем раунде. Ну, в общем, теперь еще два экономических, судя по всему, придется сделать команде э, стакки -ки, -ки, -ки, -ки, ки Мора, включение в большом квадрате. Замечательные три минуса. И еще два вдогонку от Никизиара с визаутом. Попытка запушить э, большой не удалась это надо признать, и это 4-0, дорогие мои друзья. Да, так что, в общем-то, кто-то тут говорил, помнится, что... Изи! Изи для Экзистенс. что то пока не изи. Во всяком случае, я не отрицаю факт того, что Экзистенс смогут выиграть в этом матче, но это точно будет... Простите, это точно будет не изи. Джекпот! Энтри по море, Медуза моментально дает разменный минус И полноценный, между прочим, девайсный, дамы и господа Очень важный раунд с точки зрения экономики для коллектива Existence Уже пора как-то включаться в эту игру и не отдавать раунд за раундом Нихуа! Минус Медуза и вот он, выход на коты. Долгожданный, я думаю, для многих выход на коты, и этот выход просто похороны для коллектива Existence, дорогие друзья, тачи 2D. Спрей залетает абсолютно не туда, куда хотелось бы, и это, в общем-то, уже пятый раунд для стака Никизярцев. Здорово, брат, как то Я успел для начала? Ну, условно говоря, да, если называть пять раундов, сыгранных уже на данный момент... Успеванием к началу. А, да, в целом успел. Ну что, а, все-таки какая-то экономика осталась. И из последних сил коллектив Existence а, приобрели еще какие-то девайсы. Есть Дигл, Фамас, МК. В общем, все, что только можно было приобретать, было приобретено. Да. Ну, белорусская уступает в перестрелке. Джекпот забирает. Оу, а здесь у нас разменчики подъехали! И это, дорогие мои друзья, не что иное, как ретейк в исполнении команды Existence Раунд все-таки выбивается и, ну, видимо, все не настолько плохо у команды э, Existence, да То есть, хоть с плохим баем, но раунд все-таки э, был взят на табло 5-1 И это в какой-то степени намек на какое-то счастливое будущее Если, конечно, можно один взятый раунд э, воспринимать как намек на светлое будущее У Existence есть игрок из Китая. Нет, у Existence нет игрока из Китая. Если мы берем э, игрока с никнеймом Itachi, то это уж тогда скорее игрок из Японии. Ну, не суть. А вообще так-то у игрока... Э, короче, у команды Existence... Два игрока из России, два из Украины и один игрок из Беларуси. Вот такой вот состав у «Экзистанс» и пять игроков из России у коллектива «Стак Никизяр». Ну и, кстати, сам Никизяр сейчас делает два минуса. Бомба установлена на точке А4 в 2... 4 в 2 Мора. Я не знаю, почему Мора сейчас не сделал минусы. Что самое главное, почему его тиммейты ему не помогали и любви не дала. Шук, 43 хп. И невозможность выиграть этот раунд благодаря вражескому хедшоту. Черт возьми, в очередной раз спутывает карты для команды Existence на табло 6-1. Это просто богоподобно, простите меня. Богоподобно я имею в виду то, что стак Никизиар, имея на 101 ПТС меньше, при этом при всем, ä, ну, как бы, являюсь командой, которая явно в этом матче будет выступать как аутсайдер, показывают 6-1, ничего себе аутсайдеры, да, то есть чатик у нас в очередной раз, по ходу дела, был готов ошибиться, и выбор оказался... Вроде бы не совсем правильным, потому что все-таки были люди, которые утверждали, что матч будет малости неинтересным. Но джекпот тем временем делает уже второй минус. И это опять-таки надежда для команды Existence. Правда, эти надежды вновь разрушены Медузой и Визаутом. Ну и, естественно, выход на точку А. Где нихуа погибает маленький со снайперской винтовкой. Делает один минус. Второй фраг э, вытянуть не удается. Так, к сожалению, происходит порой. Для любого снайпера наступают момент, когда он промахивается, и вот этот сейчас тот самый момент. Uh, the bomb has been planted, дорогие мои друзья, означает, что теперь маленькому либо сейвиться, либо идти выбивать, ну, ни один, ни другой вариант, мне кажется, недостойный внимания на самом деле, но ну, а какой бы мог бы быть здесь третий вариант, третьего варианта не дано. Тут либо выбивать, либо сейвиться. Просто сейв — это отдача раунда. Это психологическое давление на самих же экзистенсов. Ну и непосредственно отдача... Э, возможно, экономики. Я не следил сейчас за деньгами игроков обороны, поэтому не знаю, что у них там. Но идти выбивать двоих соперников со снайперской винтовкой — это тоже как бы не похоже на самый правильный вариант развития событий. И поэтому и тот, и тот вариант... Какой-то нужно выбрать, но так или иначе эти варианты будут совсем неправильными. Не, не, не нужными. То есть тут из двух зол нужно просто выбирать меньше. Но тем временем на табло 7-1. Команда стак некизярцев крушат, рвут и ломают, в общем-то... Соперников, и у соперников действительно здесь сейчас начались проблемы с экономикой Хоть я за ней и не следил, но подразумевал, что такое возможно Два дигла и три девайса, один из которых был засейвлен в предыдущем раунде Ну и в общем-то вы понимаете, да, что с денежкой есть определенная сложность Насколько эта сложность, конечно, будет э, критично И насколько эта сложность поможет стаку Никизяр реализовать выход на А Тут вопросы. Но будет ли вы их на а? вот этот вопрос еще более жесткий. Маленький и любви не дала. Два минуса на приеме. Выбита бомба. И мора просто открывается из дыма, делая два минуса. И Итача остается. Соло! Вот Это хедшот. Один против двоих. Ну, не хедшот, но тем не менее, еще один минус успевает сделать. 16 хп остается у Итачи против стахэпового белорусская. Автомат Калашникова против автомата Калашникова, но, конечно, тотальный позиционный перевес находился за игроком атаки. Такие позиции попросту даже стыдно проигрывать. Победа в первой половине за командой стак Никизяр, счет 8-1. Самый лучший вариант это сейф АВП. Ну, это самый лучший из самых, из самых худших вариантов, так скажем. Лучшего варианта здесь не было ни, ни первого, ни второго. Оба варианта плохие. Просто один более плохой, другой менее плохой. Джекпот. Успел забрать одного из соперников. Но, к сожалению, это не спасет точку Б, по всей видимости, от захвата игроками атаки. Белорусская слышит топ топчащего шука на меду. А на меду у нас действительно есть шук, который не до чеком лишается жизни. Нихуа с четырьмя хелспоинтами против белорусской. И вновь белорусской надо тащить э, вот этот самый непростой клатч, э, где вроде бы один на один. Опять же, есть позиционный перевес и есть э, перевес по лайфбарам. Но как бы тайминги. Да, то есть есть в Counter-Strike такая замечательная переменная, и называется она тайминг. В любом случае этот тайминг может сыграть на руку, например, игроку обороны. И в результате с четырьмя ХП это будет легчайшая победа. Что ж, бомба установлена. И вот видите, какие тайминги. Просто проблема в том, что Нихуа не попал по своему сопернику. Проблема в том, что Нихуа, Нихуа не попал по своему сопернику. Вот и все. На самом деле, вот вам и механика. 9-1. Они меня кикнули и взяли нихуа Супер, пик барсик Сочувствую Сочувствую вам за то, что вас кикнули и взяли другого Но нихуа идет вот с такой вот статистикой Вот на таком вот месте Сами все видите, дорогие друзья Ну а тем временем Шук делает энтрифраг по Никизяру Позвольте, буду называть Шуком Если, конечно, нет, периодически буду забывать и называть любви не дала Но вы имеете в виду это Шук Визаут и Медуза. Два минуса в размен погибшего капитана команды. И далее Джекпот ввязывается в перестрелку на Банане. Но на этот раз Белорусская все-таки погибает. Ну, должно было это когда-то случиться. Мора минус со снайперской винтовки по итаче. И установлена бомба вновь на споте. А вновь надо как-то что-то пытаться выбивать. Но при этом там даже еще и АВП есть. И поэтому открываться нужно сверхосторожно Маленький, не самая удачная позиция для отыгрыша Джекпот теперь, конечно, знает, откуда нарастут ноги Но попытка забежать в точку, естественно, не могла привести ни к чему хорошему В любом случае вышел бы соперник из сотни, закрыл бы 10-1, дорогие друзья! А Алло, простите меня, но что это происходит? Прием! Прием, команда Existence. Пора бы как-то просыпаться. Вам не кажется, вообще-то? Нет? Нет? Не кажется? Мне кажется, надо? Привет, Саня, красавчик, почаще шоу-матча в КС 1.6, делай КС игра не моего поколения. Я согласен, и не моего тоже, но все-таки нужно отдавать должное и идти в ногу со временем. Медуза, минус джекпот, минус отморы, проход на точку А, который должен сейчас удерживать Итачи. Уже почти случился, и навряд ли здесь Итачи сможет сдержать... Всю вражескую команду любви не дала Минус Мора. Но если бы не Шук, то вообще была бы большая-большая проблема. Сплошная большая проблема на точке. Но так или иначе, Маленький остался в соло. Вновь в соло, вновь ситуация плохая. Ну, перспективы, конечно, надо признать, есть. Ну, типа фамас, Ой, какая хорошая Хаешка-то залетела. Ну и под флешку... Танцы Визаута и Маленького... Им просто маленького. но ну, не могу дочитывать дальше, как вы понимаете. Ну, дорогие мои друзья, можно команду Existence поздравить со вторым взятым матчпоинтом в этой встрече. И это 10-2. Вот так вот. А, хочется вспомнить слова... Слова Калибри, да? Изи катка для Existence. Изи катка для экзистенс, Какая-то жесть Ну, в любом случае, пока что Изи катка, но совсем не для тех На кого ставил Калибри И согласен С Биг Барсиком, он сейчас в чате пишет Ура, потому что это действительно Ура, очень страшно смотреть на счет Такой И, опять же, надо понимать, что Existence Сами по, -по большей степени отдали сильную сторону Своим оппонентам, но Ладно, опять же, к этому возвращаться не будем. Это право выбора команды. Они сами для себя выбрали то, что нужно было. Мора забирает нихуа и 5 в 3. Джекпот одной пулькой добивает красную белорусскую. И, в общем-то, как бы дальше этого минуса команда Existence не двигается. 11-2. Совсем чуть-чуть остается в первой половине разыграть. И я считаю, конечно, что стак Никизяр... Показали сейчас очень крутую атаку. Что будет во второй половине? Давайте мы порассуждаем, начиная с того, когда она, в общем-то, начнется. Ну, как минимум, хотя бы с окончания первой. А там уж дальше будет видно. Никизяр! Делает энтри-фраг, забирает. Любви не дала. Шук погибает одним из первых. И это всегда большая-большая про проблема. Потеря, точнее, для команды Existence. Потому что это один из сильнейших игроков в составе. Он, кстати говоря, идет э, на третьей строчке. Ст со статистикой 7 на 12. И это, я еще говорю, один из сильнейших игроков, да? Никизяр! Минус маленький. 3 в 5. И минус от Визаута. Ну, короче, чё, пот 1. Конечно, сильный игрок, конечно, сильный игрок, безусловно Не пытаюсь даже ни в коем случае сказать, что джекпот подсдал или что-то такое Нет, это сильный игрок, но, конечно, тут против лома нет приема Статистика на ваших экранах, дорогие друзья, фраг-лидер команды стак Никизяр Это, собственно, сам Никизяр со статистикой 17 на 8 Кстати, если кому-то интересно, он l на фасткапе Экзистенс фрак-лидером является маленький, и этот самый маленький имеет статистику 15 на 11. Ну и, кстати, делает 3 килла, дорогие мои друзья, удержание выхода на зигзаг важнейшая стратегическая составляющая в этом раунде для команды Existence, с которой, в общем-то, удается справиться игрокам обороны. Маленький погибает, и в результате с численным перевесом остаются игроки обороны. Вновь попытка зайти на точку А, и вся надежда на джекпота, то, что он знает, как эту позицию нужно оформить, и оформляет ее, ну, хотя бы с разменом. Мора 27 хп успевает забежать в точку, и даже, скорее всего, успеет поставить бомбу, но навряд ли такое можно выиграть, если игроки обороны... Ну, ладно. Хотел сказать, если игроки обороны будут выходить по одному, то это, конечно, чревато. Но до выхода по одному не дошли мы с вами. 12-3. Итоговый счет первой половины, конечно, максимально благоволит для команды стак Никизер к победе. Экзистенс, в свою очередь, должны сейчас нереальный труд приложить для того, чтобы хоть как-то попытаться откомбетчить... Вот это, но я не знаю Вот, ну, совсем не знаю А матч с ГГ? Эм... Без, без ГГ Ну что, второй пистолетный раунд, дамы и господа В этой встрече команда Стак начинает этот раунд в обороне Экзистенс, соответственно, атакуют И это такой достаточно слабенький, спокойненький, медленный и вдумчивый раунд Через большой квадрат с контролем, пассивным контролем малого квадрата То есть это будет выход на точку А Плюс с подключением джекпота на меду ну, Джекпот, кстати, свою задачу-то как бы выполнил. Соперник Смита забрал, но кто же мог догадаться, что здесь будет еще один оппонент. Медуза, два хедшота, любви не дала, минус Никезяра, ситуация э, де-факто разная. Uh, но, наверное, юридически все-таки одинаковая 2 в два и вроде бы как равенство Но позиционно, конечно, игроки атаки находятся сейчас поверх своих соперников Так как ну, могут выйти на любую точку и оказаться на ней uh, в большом-большом перевесе Медуза ждет, uh, Мора ждет Маленький находится в сайде, и здесь Шук уже готовится оказывать посильную помощь своему товарищу по команде. Вот вопрос, конечно, насколько это будет успешно, но Маленький, однако, успевает поставить... Не успевает. Не успевает поставить бомбу, Мора просто вот на морально-волевых вырубает Маленького, и Шук, который ползал все это время на меду, вообще, что, простите меня, делал многоуважаемый Шук. Ну... Зачем же вы покинули своего тиммейта в столь важный момент этого матча? 13-3. Пистолетный раунд остается за командой стак Никизяр и, соответственно, экономика остается точно так же за ними Экзистенс-бомбу не поставили, поэтому минимум один экономический Ну а дальше уже, в общем-то, посмотрим, загадывать Здесь, конечно, смысла абсолютно никакого нет Раунд будет разыгрываться вновь так же, как и предыдущий Медленно, аккуратно, через большой э -э квадрат я не приветствую вообще медленные раунды за атаку. Вы, вы это знаете, я думаю. Но конкретно сейчас я не приветствую медленный экономический раунд, потому что это, ну, абсолютно глупо медленно пытаться что-то здесь реализовать. Если бы игроки обороны сейчас не шли пушить своих соперников, то и этих фрагов, я думаю, мы с вами бы и не увидели. Ну нихуа, забирает белорусская. Мора и Медуза остаются вдвоем, оба при девайсах, чего нельзя сказать о команде Existence у атаки в момент по девайсам, в общем-то, полный голяк. Медуза пытается не выпустить соперника сайда, а соперник наглую просто взял и поставил бомбу. Ну что ж, значит, будет девайсный раунд в следующем, вероятнее всего. Медуза ставит хэдшот маленькому и еще один хэдшот по ниху. А, ну, по Итач есть информация, поэтому тут, конечно, Итач должен погибать. Это дело техники. И да, пусть даже и с разменом, но игроки команды Стак Никизяр делают, конечно, правильно. Пусть потеря одного игрока произойдет, это абсолютно не смертельно. Важно то, с каким итогом закончится раунд. И на табло 14-3. Команде Стак Никизяр для победы необходимо взять два матчпоинта всего-навсего. Ну а чтобы обезопасить себя от поражения в основном времени, это вообще один. Команде Existence нужно брать какие-то нереальные... Best, ой, Best of... <сих> увидел в чате сообщение Best of 3. Какие-то нереальные 13 матчпоинтов для победы и 12 до овертаймов. Мне кажется, ребята просто сейчас поймают дизмораль и даже не будут пытаться тащить до такого. Одна из проблем, как я считаю, здесь кроется в том, что Existence начали в обороне. Другая проблема то, что в, в том, что Existence... Недооценили своих соперников. Ну и вот по факту вот такой. Камбэк будет. Степан, я, честно сказать, без понятия. Откуда же мне знать будет камбэк? Я будущее не вижу. Но не вижу шансов у команды Existence на камбэк, если честно. Не вижу у них воли к победе. Стак Никизяр. Медуза. Находится в сайде, Нихуа и Любви не дала сейчас, пытаются что-то куда-то, но что-то куда-то пока вообще ни к чему хорошему не приводит 2 хп остается у Нихуа и Любви не дала 53% лайфбара Джекпота не Макс зовут, если вы не знаете, Ой, если я не ошибаюсь, как раз да, сейчас прям, я вам прям сейчас скажу Прям даже стопроцентно скажу. Тем временем у нас 15-3 и матчпоинт, дорогие друзья. Команда стак Никизяр уже однозначно не проиграют основное время этой встречи. Ну, такое, короче, если честно. Если честно, такое. Да, это именно он, Максим, да, все правильно. Ну, не верю. Честно сказать, не верю в возможный камбэк. Просто здесь, ну, не похоже на камбэк. Нет, это совсем не похоже на камбэк Один матчпоинт остается И он, скорее всего, будет взят Учитывая, что у команды Existence Сейчас не самая качественная э, Так сказать Подборочка По экономике Ну и по девайсам в целом Вообще есть калаши О, белорусская Закрытие меда А с закрытием меда, походу ходу дела, и закрытие раунда происходит Минус маленький джекпот в соло Ну что ж тот самый Джекпот, на которого надеялись все, кто только мог, с одним минусом сливает этот раунд, дорогие друзья. Это 16-3, и победа достается команде Стар.